Да, пожалуйста, наблюдатель Петербурга, да. пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги Александровна. А, ну, по поводу а, нашего уже больше, больше чем 20-летнего опыта а, долгосрочного, дол многодневного и досрочного голосования, а, ну, у нас, в принципе, уже вся информация есть. Напомню, что в 2010 году а, после послания президента Госдума единогласно отменила за голосование в России на муниципальных выборах. К сожалению, в 2013 году оно было возвращено, и на муниципальных выборах в Петербурге оно вызвало массовые классификации, скандалы. И в 2020 году, во время проведения общероссийского голосования, мы также столкнулись с массовыми нарушениями и скандалами. Очень хотелось бы, чтобы эта, эта же ситуация повторилась этой осенью на выборах в Госдуму и законодательное собрания. Поэтому, если э, от этого зла э, избавиться не удается, то давайте предпримем э, совместные усилия для того, чтобы минимизировать те, то негативное воздействие, которое э, делает э, вот эти недостатки многодневного голосования. Я бы хотел э, конкретные предложения э, высказать. Первое. Я, я очень рад, что Элла Александровна уже отучил, что э, э, на выборах в Госдуму не предполагается. То есть, исключено э, голосование на преддумавших территориях. Э, потому что, действительно, оно вызывало очень много нарушений и э, После этого, я предлагаю исключить в первые два дня голосования, то есть в пятницу и в субботу, э, голосование э, на дому. Во-первых, э, нет необходимости, так как Заявок на голосование на дому ну, порядка 20, может быть, 40-50 Их можно обойти в воскресенье. А во-вторых, коллеги уже говорили, что ни у партии, ни у предпринимательского сообщества нет ресурсов, чтобы обеспечить людей одновременно и на участке. И э, в рабочий день. Поэтому я предлагаю, есть, э, Хорошо, э, предлагаю прийти к следующему предложению. Э, два, два варианта сохранения бюллетеней. Первое. Без использования пакетов. То есть, если мы отказываемся от на тому, то у нас переносные ящики в первые два дня не используются, то также не нужны. В этом случае для сохранения бюллетеней мы используем те же самые стационарные ящики, в которых происходит голосование. Единственное, что нам необходимо будет опечатать номерными наклейками все грани стационарных ящиков. Всего их 12. Это небольшие расходы, но тем самым мы обеспечим сохранность бюллетень. Еще хочу обратить внимание, что сейчас стационарные ящики печатаются бумагой на канцелярский клей, который не является надлежащим средством защиты. Второй вариант это с использованием всех пакетов. В этом случае, тогда каждый день мы высыпаем все содержимое из стационарных ящиков в сейф-пакеты, и они хранятся, вот эти два сейф-пакета после первого дня голосования, как уже в инструкции положено до начала подсчета. И последний момент, который необходимо обеспечить, вот сейчас в положении ЦИК говорится о том, что в случае наличия повреждений и иных нарушений целостности сейф-пакета индикаторный пломб, Комиссия просто э, составляет акт и принимает какое-то решение. Мне, мне кажется, что необходимо э, написать в положении, что подобного рода нарушения с тепло и сейф-пакетов при, должно приводить к принятию всех бюллетеней, содержащихся в этих сейф-пакетах, э, и действительно. Спасибо, да, спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Значит, у меня какая к вам просьба. Да, знаешь, мы с вами много лет друг